которые являются базовыми материалами и могут быть использованы при любом виде костной пластики, независимо от его размера и локализации. Смешивание и приготовление костного имплантата начинается также со сбора капиллярной крови с первого разреза. Капиллярная кровь разводится физиологическим раствором в равном соотношении для того, чтобы капиллярная кровь быстро не сворачивалась. Любым удобным инструментом материал извлекается из склянки либо высыпается в чашку для приготовления костного имплантата. Поскольку материал является леофильно высушенным по своей технологии получения, Он активно всасывает первую свободную жидкую фазу, в которую он погружен. Дальнейший материал смешивается до необходимой консистенции. Для заполнения небольших дефектов материал используется самостоятельно, без добавления дополнительных компонентов и аутокости.